Круглый код. Книга из серии Любимые стихотворения. В этой книжке представлены различные стихотворения для детей. Вот, некоторые из них вы можете послушать, нажав на кнопочку. Сам я встал сегодня рано. Сам умылся из-под крана. Чистить зубы сам пошел и расческу сам нашел. Перед зеркалом стою, сам себя не узнаю. Нет, такому молодцу быть ни ряхой, ни к лицу.